такой двор у нас Киреевский по Комсомольскому 34 это якобы детская площадка а это вот такое Состояние двора после произведенных работ под управлением администрации Кирейского района. Здравствуйте, подписчики моей группы Кирея Склаев. Сегодня мы продолжаем тему заварки, которую нам предложили. И вот она, перв... вторая уже тема такая у нас вышла. Человек снял видео после нашего разговора. Вы посмотрите, о чем мы тут говорили. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Ярославович. Я буду называть просто Игорь, потому что у нас чуть-чуть разница. Да. Так. Игорь, ну вот что у вас на Комсомольске, 34, как я да. понимаю, да. города Кирийского происходит? -то? Ну что, вот в течение почти что месяца, да? Вот такое безобразие творится, которое вот... Начну, начну с того, что где-то в сентябре месяце вывесили на наш дом объявление администрации города Кириевска о том, что будет производиться демонтаж недостроенного вернее, цоколя недостроенного дома вот, который примыкает напрямую к нашему дому ну, и все потом это дело затихло и когда вот начался, начался зимний сезон я так предполагаю, что все это опять связано с денежными Конец года Суммами, ну конец года, и зимой там вдвойне оплачиваются все работы строительные. Правильно? Совершенно верно. Первый раз слышу. Еще при коммунистах было, и до сих пор все осталось. Летом никто не делает, все делается зимой. Ну а здесь да, не, это, не, не ремонт, не этот, а демонтаж? Деньги выделяются. Подрядчик все это спишет потом. Или спишет 10 тысяч, или 120. Ты, вы хотите сказать еще мороз минус 20? Да или 25 замороз, якобы. <связывая> но мороза нет, ну ладно вот <связывая> приехали, кран все работали, отбойные молотки весь день ну благодел ночью не работали все это двигали, плитами заложили весь, го, весь площадку весь подъезд Ни машину не поставить, с ребенком не погулять невозможно, пройти невозможно кран, под краном же не будешь ходить я, конечно, набрался смелости и ходил. Снучка. Не... внучек. А? Снучек. Нет, ходил так, вот, один, под краном. Ну, слушай, не пройти нигде. А, ну... Таблицы но... заняты, вот в кадре а, видишь. Все, так, извините да. меня. Ну, Я-то, этот забыл, что вы пенсионер-то у нас. Да. И все это... Было накидано недели две. Ну, после чего люди стали возмущаться. Я написал э, заявление главе администрации. Стоп, когда? 7 декабря. Вот, 7 декабря, то есть сегодня 19? Да, 12 дней назад написал заявление. А сколько они разбирали или как-то демонтаж? Демонтаж вот, шел как раз три недели. Три недели? 3 недели. Это военно-полевых условиях? Ну, да? это еще хорошо. Когда я позвонил, значит, в администрацию... Зимину? Земин вот. это. Ну, он сам главы по строительству там, по всем этим Зимина вопросам. И нет. Не Юрий, нету. Это я путаю, это в другой организации. Да. Да? Вот. Он мне сказал, это будет длиться неизвестно, когда закончится. Может через месяц, может через.. Ну, короче, недавно говорю, ну вы есть же подрядные, если вы договариваетесь с подрядчиком, есть, во-первых, план, сроки. Утвержденный. Утвержденный. Не было бы возмущения, если бы просто вывесили и написали, что такого-то числа закончится, такого числа начнется. Все. Потерпите. Но когда отвечают такие вещи, мы не знаем, когда. Ну, мне пришлось написать заявление в главе администрации. До сих ну, пор ответа нет. На... По закону? По закону в течение месяца. То есть 7 декабря, это 7 января на выходные. Это вы на крещение да, хотите да. да, получить? Я ну понимаю. Я ничего не хочу, я просто... Ну, сроки такие. Вот. И мне, значит, в разговоре по телефону вот сказали, что они все это за собой уберут, почистят, все прочее. Ну, ничего не убрано. Грязь стоит на асфальте неимоверно, не там слоя сантиметров 5, я вот в сапогах хожу там, вот. далее, сдвинули крышку канализа канализации, там на фотографии запах есть, период, да? не запах, не... невозможно, а, мы, то, мы то, уже а дерев... да. деревяшку поставили туда, чтобы не пройти, ну все ж ходят ночью, вечером теплеет рано, все, садик, садика ну, со сейчас, школы, да. у нас одна дорога, другой нету, Обхода нет. Обхода нет. И не знаю, почему все это дело сделали со стороны двора. Прекрасно можно было подъехать со стороны улицы. Там же такой же асфальт стоит. Вот, ну там же у нас техник училище Там дорога маленькая нет. Ну на дороге. Ну, а посмотрите на расстояние там. Там 20-30 метров до дороги. Ставь кран, складирует там. А там деревья. Так надо спилить их. Они же тоже, мало того, что ну, они... Спили... Зеленые тогда будут ругаться. Да Прокуратура. Нет, нет. Они Каждое спилили. дерево, наверное, на этом... Ну, да ладно. На счету, нет? Нет. Они спилили деревья и не убрали. Вот в чем вопрос. -то. Этого репортажа не было бы, если бы все было сделано по-людски. По-людски ничего не сделано. А вас собирали вот, жители этого дома? Никто не собирал. Единственное была вот я говорю, вывеска, заявление, вернее, объявление было, что было, демонтаж. Все. Неоконченного строительства. Да. Теперь мне отвечают в, в администрации, что договор у них на год. Это тяготы, решение, должны... Ну, это... Решение уже практически прошли. Все убрали, но после себя ничего не... Все осталось. А что? Осталось. А на видео вы посмотрите. Вот. Угол дома там не пройдешь, завалено. Вот. И где со площадки вообще не пройдешь. Они кранами, этими плитами, все там. Ну, ребенок не пройдет. Okay. Раньше тра травка была мягенькая, подошли, покачались. Сейчас мы никто не выпускает детей вообще на улицу. Да и вы, пенсионер, вам свежий Так да, на это вот другое, это будет второй вопрос, конечно. И что на месте этого котлована будет, непонятно. Наверное, это зеленая парк вам сделает. Хочется верить, но никто ничего.. То есть сказали демонтаж и, и, все. Все, и все, оставили. Вы как сказать платите за отопление дом да. подключенные трубы само... эти открытые. И что самое удивительное, что самое удивительное, с нас приходят платежки невозможно за что трубы, пожалуйста вот уже два месяца, ну не два месяца месяц. Ага. Они... А это и посмотрите. посмотрите <тёк> отопляем", <тёк> <suff you out> отопляем город Киреевск Киреевск, да. это, с Комсомольской, а. комсомольской. благо Портик, это котельная близко она успевает, просто, <свах> сейчас нет холодов поэтому не успевает она остывать вода ну, да, а до <скус> этого был, были у нас и проблемы с водой как они только начали у нас не было сутки воды Да, да во всем доме холодное, потом только ночью включали Горячую, потому что днем боялись, что будет прорыв. И так вот три, три недели мы жили. Вода горячая только ночью и холодная. На день они отключали. Ну, на всякий случай. Да, тяготы решение. Ну, все прошло, конечно. Но в том дело, потерпеть-то можно. Если я говорю, было бы но нормально. Это вы говорите, как бывшие военные привыкли в окопах, переносить. В окопах. Переносить тяготы решение, тяго да? В окопе можете. А посидеть. теперь уже на пенсии, как говорится, заслуженный. И обратно тяготы. И опять тягот. Ну, это что, всю жизнь нас тягать? Нет, ну училась? я понимаю там этот. А то что вы за эти тяготы платите. -то. Наверное, вам не отменили этот. Уборка территории. Нет, нет, нет. Это... Все, все, все входит в этот шаг. Все входит, да? Капитально, да. все входит. Вывод с мусора. Да. Все входит. То есть вы больше тратите, во-первых, обувь грязная, я понял, посмотрел там асфальт ужас. Да такой. Я вам говорю, 3-4 сантиметра слой грязи стоит. И ну обувь, представьте, наверное, асфальт, кран да. работал. Камазы вывозили все это. Все это сыпалось. Конечно, обувь, я вам говорю, в сапогах. А, уже в сапогах. В да? сапогах хожу там Но часто. Военные люди-то запасливые. Терпеливые, но до поры до времени тоже. Не, ну почему? Вы подали же заявление. Я заявление подал. А что они мне ответят? Что мы все сделали и все прочее. Не, я просто удивился, когда вы сказали насчет этого. Я материал недавно снимал. Ага. Мы сноску сделаем. Мы слепили из того, что было. Это на Комарова лестничный пролет появился. Это, наверное, отсюда. Совершенно верно. Потому что он так... Как? как новый, но ну, дырка. Ну, хорошо, хоть ушел куда-то на какие-то благие нужды. А все остальное неизвестно где. Неизвестно. Ну, перекрытие сколько. Представьте, Стой, три подъезда. Ваш же дом кооперативный этот был. Или как там этот. Э, там, нам... бодяга это. Объясняю. В 90-х годов. Да, объясняю. Значит, дом был, полдома было кооперативный, и да. полдома неизвестно какой. Вот такой двор у нас. Киреевский по комсомольском. 34. Это якобы детская площадка. А это вот такое. Состояние двора после произведенных работ под управлением администрации Кирейского района. Вот такие развалины находятся на придомой территории нашего дома. Это еще раз повторюсь, детская площадка. Ну а дальше поближе самые увидите. Вот все разрушило своими руками этот котлован стоит уже у нас три недели подрядчик грозился все убрать за собой вывести мусор навести порядок в итоге ничего не сделано но больше всего конечно Возмущает то, что в декабре месяце трубы центрального отопления горячей холодной воды находятся в непосредственном контакте с окружающей средой. Видно, даже зима пожалела. В этом году россиян, и не выпал снег, и не ударили морозы, чтобы вся эта магистраль не вышла из строя. Вот такое безобразие находится по улице Комсомольской, возле дома 34 города киреевска после того как с разрешения главы администрации вот этот котлован был демонтирован то есть здесь находился цокольный этаж с плитами которые были неизвестно в каком направлении вывезены и неизвестно когда вся эта стройка закончится этими подрядчиками был сдвинут кольцо канализационное но это уже наверное сделали жители чтобы туда кто-то не провалился или ребенок или колесо легкового автомобиля ну а про эту кучу понятно Мусорную тоже разговора не ведется. По заверениям гражданки Смирновой Ольги Сергеевны в телефонном разговоре было озвучено, что все это вывезется и будет порядок ну какой порядок вы видите да все здесь перелопачено все заброшено это вообще какой-то рейхстаг стоит так что вот так вот живем детей на улицу не выпускаем опасно для жизни Радуются только воробьи, которые на этом сваленном мусоре чистят свои перышки. Для людей здесь сделано все наоборот. А это вот что осталось после детской площадки. Ну подойти, разумеется, невозможно. Тут ноги сломаешь. Остатки строительного мусора. Искорежена вся площадка.